Фу, я уже начал отчаиваться. Навалили герметика, как ненормальный. Так, маслоприемник забит. Давайте смотрим картер в первую очередь. Стружки нет. А это, в принципе, самое главное. Все остальное не так страшно. Это еще не самое... Скажем так, не обслуженная машина. Так, пока поддон сторону. Осматриваем. Маслоприемник. Вот такое состояние. Сейчас фото для инстаграм сразу. Конечно, Картер ставил какой-то механик на букву Х. И вот по этому куску герметика вы понимаете, что не от слова хороший. Дурак такая. Как ты мог так поступить? А для чего он снимался? Конечно, вопрос интересный, даже риторический. Но вскрытие покажет так, пока состояние мне нравится. Смотрите, поршня все чистенькие, блестящие. Будем надеяться, что им или вообще не досталось, или досталось по минимуму. Вот это, конечно, зрелище не сильно радует. Но как есть, так есть. Все, погнали. Пост в инсту и продолжаем. Помните, осторожно, сейчас вылетит птичка. Тут осторожно, сейчас польется масло. А, нет, там было неосторожно. а внимание, сейчас вылетит птичка. Ай, прямо на нас. Ого! Ничего себе! Тут усилие. Но надо взять длинную трещотку. Опа! Длинное, конечно, все намного бодрее. Под каждый ремонт есть свой инструмент, что не говори. Опа! Смотрите, какой замечательный доступ к коленвалу, к шейкам. Зачем снимать двигатель, если можно на месте поршня демонтировать? Если с коленом все в порядке, то так намного проще. Ну, погнали. Первый поршень, точнее, четвертый. до меди и царапина есть Опс. вот он красавец видимых повреждений нет еще великолепно люфта нет и в помине кольца на вид нормальные. вкладыши такое вот состояние едем дальше Второй поршень. Точнее третий. Опс. Тут вообще все практически идеально. Вкладыш не то что не задран, он даже не поцарапан. А верхний уже начал стираться. И с этим поршнем все в порядке. Кольца не то, что двигаются, они летают просто Люфтов нет, повреждений нет И этот поршень извлекался Походу двигатель трогали Я выдавливал рукоятка молотка прорезиненной Она не могла оставить следов А тут очевидно, что его толкали уже Выдавливали вверх Ну и так далее, снимаем два оставшиеся поршня если что-то интересное будет, кучу камеру. Если нет, то что-то снимать. Так все предельно понятно. Подводим первые итоги. Ни одна шейка не задрана. Смотрите, вот первая чуть-чуть там прощупывается. Небольшие вот нюансики есть. Поперечных повреждений нет. Вот третья вообще в идеале. Вторая тоже и первая, можно сказать, в идеале, несмотря на то, что ну вот тут раковины. Вот, и одном вкладыше с первого шатуна. Поршня снимались. Эти вот сколы. Я их давил. Рукоятка молотка прорезиненная, либо пластиковой трубкой. А тут какой-то варвар толкал их. То есть движок трогался, но это было видно по поддону. Как я уже и говорил. Поршни очистим идеально. Вот, для этого случая у меня очень давно уже стоит.. То, чем мне взрывают мозг постоянно, чуть ли не каждый день. Димексид, вот он он. Мне его привез Ромыч. Ромыч, спасибо тебе большое. Почистим. Наконец-то будет наконец димексид. Меня уже замучили, <с> реально. Димексид, димексид, димексид. Так, ну, теперь будет димексид. Вот, все поршни в идеальном состоянии. Вот, нужно только очистить нагар с верхней части. Так, по кольцам. Визуально они в идеальном состоянии. Смотрите, я ничего не чистил, ничего не мыл. Сейчас буду думать. Оставить их и все-таки подкинуть новые. Если вы знаете, как лучше, буду очень признателен. С балансирами. Как они вообще дефектуются, ребят? Объясните мне, кто знает. Вот тут люфт есть. Нормально это явление или нет? Ух ты! Смотрите, как люфтит. Нужно будет разбираться. Не хватало еще мне из-за него проблем отгрести. В общем, у кого есть информация по этому поводу, буду очень признателен за комментарии. А, по маховику смотрите. Тут капец как все по-жестокому. Печально. Гильзы все практически в идеале, но их уже показывал. Так, Наверное, сниму масляный насос. Разберу, дефектую проверю. Вот. Ну, само собой, комплект ГРМ. Хотя водяная помпа свежая, но я, конечно, поменяю, поставлю новый ремень, ролики, помпу. Все, ребят, уверенно движемся вперед. Спасибо еще раз всем за поддержку. Надеюсь, что и дальше будете мне помогать. И в следующей серии уже будет Полуфинал или даже финал. Посмотрим, как пойдет. Приходите в автохелп, в инстаграм, на зал Рацию, на все ресурсы проекта. Всем всего доброго. Пока. И еще один момент. Ролики будут перемешиваться с каналом «Секретный гараж». Поэтому, кто не подписан, ссылка под видео. Переходите. И э, там тоже будет очень много интересного. Хорошо тогда. Давай.